Дети жалуются на то, что их родители не слышат, не слышат, взрослые дети, в смысле, вот родители не слушают их, не слышат и не хотят принимать те блага, которые дают дети, там, в том числе и какое-то развитие, отдых, там, образование какое-то и так далее, то есть, чтобы они занимались своим здоровьем. То есть не слышат просто детей, которые уже умные, грамотные и хотят помочь своим родителям. Друзья мои родители всегда слышат всегда слышат но на волне любви не головой надо к ним стучаться а на уровне любви именно вот эта несущая чистота любви может донести им до сердца самую нужную информацию я это испытал на своей маме я действительно я учился ее любить настолько насколько я мог, а потом даже выше, чем мог. И вот когда я прыгнул выше головы в любви к ней, в ней вдруг открылось то, что она меня услышала. То есть когда моя любовь стала гораздо больше ее вот, представлений о, о любви, вообще о жизни и так далее, когда моя сила любви стала огромной, тогда она меня услышала. И она даже мне сказала, я как-то захожу к ней, она сидит плачет. Я говорю, мама, что ты плачешь? Она говорит, ты знаешь, я только сейчас, а это ей было уже где-то около 70 лет, она говорит, я только сейчас поняла, как я тебя должна была любить. Ты мне показал настоящую любовь. Понимаете, вот тогда и все произошло. Это был переломный момент, после которого она уже четко шла в том направлении, которое ей действительно было нужно, и которое я помогал ей формировать. Именно на сильной любви можно достучаться родителей. Не можете достучаться, просто себе скажите, пока я стучусь головой, а не сердцем. Как только научитесь стучаться сердцем к родителям, они вас услышат.